такие а может быть шкода да автомобили этих марок пользуются спросом и владельцы не всегда спешат расставаться с ними вы на канале автостронг и сегодня мы рассмотрим все слабые места шкода Октавия второго поколения встречаем. Эта модель Skoda Octavia опять начала отходить от имиджа бедной родственницы Volkswagen. и В действительности эта модель получила все плюшки и технологии, которые получили Golf 6 и Jetta. Даже выбор из заряженных версий остался. Кузов LiftBet по умолчанию. Также есть вместительный универсал и вседорожник Scout. За этот выбор и любят Эту модель. В общем, не удивительно, что шкоду Octavia A5 больше уважают и выбирают чаще менее практичных немцев э -э, на той же платформе. Вы на канале АвтоСтронг еще раз напомним: и сейчас узнаете, надежна ли Шкода Octavia A5 и какой мотор выбрать лучше из всего многообразия. По поводу лакокрасочного покрытия Шкода Octavia a диаметрально противоположные. Одни владельцы бьют себя коленом в грудь и говорят, что кузов окрашен прекрасно, а другие перечисляют свойственные для ВАК проблемы 2000-х годов. А именно, краска начинает отваливаться хлопьями размером с монету, также отшелушиваться с порогов, с кромокрыльев, а также по стыку кузовных деталей с передним бампером. Кузов этой машины оцинкован, но долго ездить с пятнами голого металла не советуем. Рано или поздно зацветет. Поэтому этот голый металл закрашивайте краской в цвет кузова, так больше шансов, что краска не будет отваливаться хлопьями в этом месте. Передние колесные арки под брызговики набивается немало мусора со влагой, и в этом скрытом от в глаз вместе развивается серьезная коррозия. Без предупреждения краска начнет вспучиваться на задних крыльях вдоль границы с бампером. Здесь задние крылья протирают слой цинка и голая сталь начинает потихоньку корродировать. На октавиях до 2008 года уплотнители дверей могут протереть краску на порогах и даже глубже. Тут начнется тоже отторжение лако-красочного слоя, поэтому проблемные места лучше проклеивать бронированной пленкой. У противотуманных фар Шкода Octavia опять слабенькие цоколи. Если фонарь в бампере перестал гореть и временами тухнет, то значит надо почистить либо же подогнуть контакты в цоколе. На «Октавиях» встречается такая мелочь, как при открытии двери багажника не загорается свет в багажнике, а также на панели приборов не загорается индикатор открытой двери. Причина в уставшем микровыключателе, который встроен в замок. Чтобы все было по фэншую, надо заменить замок на новый. Оригинальная деталь стоит $70, долларов, не оригинал в 2-3 раза дешевле. Не так уж редко на Шкода Octavia опять закисает трапеция дворников. Дворники тогда начинают двигаться медленно, либо и вовсе замирают. А причина тяги заклинивает по втулкам. Стоит хотя бы раз в год добраться до этих соединений и хорошенько их смазать. Новая оригинальная трапеция без мотора обойдется в 300 долларов. Хороший заменитель в 100 долларов, но лучше, конечно, иногда смазывать шарниры трапеции. Лючок бензобака оснащен кнопкой-толкателем, которая стоит всего лишь 15 долларов. Так вот, менять эту кнопку надо тогда, когда порвался вот этот резиновый пыльник. В противном случае вода попадет в эту кнопку. Зимой замерзнет, и тогда придется лючок отколупывать, потому что при нажатии он не будет выдвигаться. Вот примерно как в нашем случае. Если центральный замок закрыт, то лючок блокируется штифтом. Так вот, если этот штифт замерзнет либо же закореет, то тогда его придется разблокировать вручную. А доступ к нему и сервоприводу есть сзади под обивкой багажника справа. Если штифт заклинит в открытом положении, то тогда лючок вообще не будет закрываться. Нередко на Шкода Octavia a опять перестает работать свет по правой стороне, а виноват в этом 30амперный предохранитель который находится под капотом в блоке предохранителей и причем этот предохранитель не перегорает, а плавится так как контакт колодки с его ножками становится хуже. Иногда расплавленный предохранитель приходится буквально оттирать от пластика коробки. Но и следом стоит зажать его колодку и очистить от окислов. Также встречаются жалобы и на электропроводку, что опять же характерно для всех моделей VAC 2000-х годов. Например, может Сломаться жгут проводов к одной из дверей. Сначала лопается и облетает оплетка, затем лопаются оголенные провода. А если короткое замыкание происходит в электромоторах стеклоподъемника, то тогда сгорает предохранитель и стеклоподъемники отключаются парами. В принципе, не самая дорогая и неприятная поломка. А здесь можно... Восстановить соединение либо поменять жгут на новый. Но известны редкие случаи замыкания проводки, которые могли вызвать пожар. Также иногда проводка в нетронутых местах при прикосновении, то есть изоляция осыпалась, а также осыпалась при отсоединении разъемов. Нередко глюки по части разрядки АКБ за ночь, а также, ну, например, неработающая подушка безопасности связана. Именно с этими проблемами в части изоляции. Со временем на «Октавиях» сдаются стеклоподъемники. Причем первый ремкомплект просит именно водительская дверь. Причина в обрыве тросика либо износе роликов. Так вот, ремкомплекты стоят недорого, но нужна определенная ловкость при их установке. Нередко на октавиях при пробеге в 150 тысяч километров начинает скрипеть вентилятор печки. Причина подсохших подшипниках его вала. Вентилятор легко демонтируется. Ну, снимается после демонтажа бардачка. Пару капель масла решает проблему. Также есть вариант замены подшипников. Новый вентилятор оригинальный стоит 600 долларов, но есть заменители, которые намного приятнее по цене. На автомобилях ВАК традиционно используется напольная педаль акселератора. Снизу она крепится через гибкий пластиковый язычок. Так вот, в сильный мороз этот пластик лопается, педаль заваливается на бок, приходится покупать новую. Новая стоит 200 долларов, ну либо БУ. Естественно, позвоните в «АвтоСтронг» дешевле. Шкода Octavia второго поколения успела на себе примерить всю палитру дизельных четвёрок вак До рестайлинга эти машины оснащались двигателями 1.9 TDI и 2.0 TDI с насос-форсунками. Это практически идентичные двигатели, разница только в ГБЦ. У насос-форсунок много поклонников, но не стоит покупать эти автомобили с такими моторами, если вы не знаете всех сюрпризов, которые преподносят эти моторы. Так вот, чтобы узнать все сюрпризы, обязательно посмотрите наши подробнейшие обзоры про двигатель 1.9 TDI и 2.0 TDI на нашем канале. После рестайлинга никаких насос-форсунок, в дизелях Шкода Octavia A5 не наблюдается. Все двигатели успешно перешли на Common Rail. Естественно, дизельные моторы. Объемом 1.6 и 2.0 практически идентичны и сделаны на основе одного блока цилиндров с насос-форсуночными дизелями. а Разница в объеме обусловлена изменениями в диаметре цилиндров и в ходе поршней. Моторы с Common Rail проще. Изначально в них не было врожденных недостатков и с годами. Недостатков не прибавилось. Здесь все стандартно. Из экологии клапан ЕГР сажевый фильтр, а также не забывайте про двухмассовый маховик. От некачественного топлива пьезофорсунки Bosch долго не протянут. Также стоит отметить, что в дизельных двигателях в исполнении для Октавия нет балансирных валов. Владелец точно должен знать, что масло насос приводится от зубчатого ремешка, который погружен. В моторное масло регламента замены нет, он э, должен прослужить весь срок службы мотора. А вот на моторах с обозначением CEGA масло насос приводится цепью. Ну что сказать про двигатели с Common Rail, они практически беспроблемные и при нормальном обслуживании пройдут. 500 тысяч километров. Кстати, у нас на канале есть подробнейшие обзоры этих моторов 1.6 TDI и 2.0 TDI. Обязательно посмотрите. Ну, а если нужен бензиновый двигатель, то Skoda Octavia опять предоставляет огромный выбор моторов. Все они на основе. Двигатели объемом 1.4 и 1.6, а также есть турбомоторы TSI. Ну что, поехали. Базовый бензиновый мотор объемом 1.4 литра. Никакой ураганной динамики. Зато очень дешевое обслуживание. Что надо знать в приводе ГРМ 2 зубчатых ремня менять надо каждые 80 тысяч километров. Алюминиевый блок с чугунными гильзами никаких нареканий не вызывает. Распространены машины и с 1,6-литровым атмосферником. У него чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ по два клапана на цилиндр и очень хороший ресурс, который сделал этот мотор популярным у тех, кто не хочет возиться с дизелем. Наш код Octavia 5. Этот мотор хороший, 1,6 MPI. У нас есть, кстати, подробный обзор этого мотора. Ну и еще что сказать? При пробеге в 300 тысяч километров он начинает подъедать масло из-за залегания поршневых колец. Дорестайлинговый Шкода A5 встречаются с прямопрысковыми моторами объемом 1,6 и 2,0. Моторы разные, но есть у них что-то общего, а именно легкосплавный блок цилиндров, также увеличенная степень сжатия, поэтому их лучше заправлять 98-м бензином. Общие проблемы с ТНВД, сложная система смесиобразования и частоты выхлопа, а также э, загрязнение клапанов нагаром из э, сажи и масла. Один 60 мотор оснащен цепью ГРМ. Двухлитровый зубчатым ремнем, но впускной распредвал приводится роликовой цепью. В общем, моторы на любителя это не совсем простые атмосферники. У нас на канале есть подробнейшие обзоры этих моторов. Octavia RS до рестайлинга оснащалась двигателем 2.0 TFSI из старого семейства EA113. И это надежный мотор, близкий родственник двигателя. 2.0 FSI. Нуждается в добротном сервисе, иначе довести до ума его слабости не получится. Кстати, на канале у нас есть подробнейший обзор этого мотора. После рестайлинга Шкода Octavia опять получила новые турбированные бензиновые двигатели. 1.2 TSI и 1.4 TSI. Младший алюминиевый 1.2 встречается не так редко, но все равно мы его нашли и Разобрали на нашем канале. Так что, если надо подробнее, обязательно посмотрите. Гораздо чаще встречается шкода Octavia A5 с мотором 1.4 TSI. Вот как в нашем случае. Поначалу эти даунсайзинговые двигатели покошмарили тех, кто им доверился. Цепи у них перескакивали, поршни разваливались. Нельзя было оставлять машину на передаче под уклоном. Но со временем инженеры все эти недостатки доработали, а фанаты этих моторов, то есть ну, владельцы машин с этими моторами, научились их правильно обслуживать. Эти двигатели, не поверите, сейчас ценятся больше, чем обычные нетурбированные бензиновые двигатели на вот этих машинах. Так вот, они не жрут масло, но предпочитают дорогие сорта и менять надо масло каждые 7500 километров. Бензин надо лить 95-й, а лучше 98-й. Цепь ГРМ надо менять каждые 100 тысяч км. А у машин с большим пробегом надо иногда нюхать масло, потому что ТНВД может налить туда бензин. В общем, у нас есть подробнейший обзор на канале этого мотора, так что кому интересно, подробнее. Обязательно посмотрите. После рестайлинга с самыми мощными двигателями на Шкода Octavia A5 стали двигатели нового семейства и A888 первого поколения. Так вот, у первых двигателей все те же проблемы: перескакивает либо растягивается цепь ГРМ, и эти двигатели имеют врожденный жор масла. Сколько поршней не меняй, какую ревизию не ставь, но все равно мотор будет есть масло. Ну, есть надежда, что моторы с 2012 года потребляют масло чуть меньше, но все равно ежедневно надо контролировать его уровень и менять масло каждые 7500 километров, и цепь ГРМ надо менять каждые 100 тысяч километров. Механические трансмиссии у «Шкода» Octavia A5 не без греха. У «Пятиступки», которая ставится в паре с бензиновыми двигателями, слабоватые задние подшипники обоих валов. С младшими дизельными моторами установлена другая пятиступенчатая МКПП, которая имеет слабенькие подшипники дифференциала. Иногда они изнашиваются настолько, что дифференциал не люфтит, он просто болтается на своем месте. С этой проблемой не стоит затягивать, потому что стружка прикончит подшипники валов менять масло надо каждые 60 тысяч километров и тогда это отсрочит капремонт такая же проблема с дифференциалом постигает базовую шестиступенчатую мкпп которая устанавливается с остальными силовыми агрегатами так вот не стоит ее рвать дергать там на ней стартовать слишком круто потому что не только Подшипники дифференциала могут не выдержать, но и сателлиты могут привариться к своим осям. Менять масло в этой коробке надо с таким же интервалом 60 тысяч километров. До рестайлинга со старыми моторами двухпедальные «Шкода» Octavia 5 оснащались японским автоматом 09G. Эту же трансмиссию получили обновленные двигатели 1.8 TSI в 2012 году. Так вот после лечения детских болезней и нескольких этапов доработки эта трансмиссия превратилась в приятно надежную основой ее долгого срока службы является хорошее охлаждение АТФ. поэтому по возможности надо установить внешний радиатор охлаждения менять масло в этой трансмиссии надо каждые 50 тысяч километров при замене масла надо снимать поддон а вот по стружки на магнитах и потом что в фильтре в поддоне можно оценить здоровье трансмиссии. В целом эта трансмиссия может пройти 300 тысяч километров при адекватном и хорошем обслуживании. После рестайлинга обновленные моторы подружились с преселективными трансмиссиями DSG, младшие моторы, а это именно как в нашем случае подружили семиступенчатой трансмиссии DQ200 с двойным сухим сцеплением. В свое время эта трансмиссия серьезно испортила репутацию всему концерну VAG. Но со временем инженеры ее допилили и проблем с ней стало меньше. А сейчас люди иногда предпочитают эту трансмиссию классическому автомату 09G пакет сцеплений последней ревизии проходит 100 тысяч километров. Стоит дорого 780 долларов. Но это единственный расходник у этой АКПП. Другая ДСГ шестиступенчатая с мокрым многодисковым сцеплением досталась дизельным двигателем и новому 2.0 TSI. Так вот. Эта трансмиссия сразу получилась надежной. Ее сцепление, по сути, это многодисковые фрикционы, которые служат очень долго, ну как сцепление на МКПП. Но вдобавок, то есть прицепом к этой трансмиссии идет двухмассовый маховик. Стоит он 700 долларов, но ходит долго, 200 тысяч километров. Добавим, что машины с ДСГ следует диагностировать у специалистов по этим маркам и трансмиссиям, потому что с помощью диагностического ПО можно многое узнать об износе, об истории перегрева и многое другое. А, кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор коробки DQ250. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости. В «Автостронге» вы можете теперь приобрести не только БУ запчасти, но и новые. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. Кстати, те, кто не подписался на наш «ТикТок», я думаю, вы очень многое теряете. Так что обязательно подпишитесь на «ТикТок Автостронга». Там много юмора, технической информации, очень много всего интересного. Ну что, мы на сто и продолжаем. Спереди у Шкода Octavia A5 стойки Макверсон детали которые унифицированы с очень многими моделями ВАК, в том числе и Кади. Что здесь интересно? Это задний сайлентблок переднего рычага стоит 40 долларов, также стойка стабилизатора стоит 60 долларов, а также подшипники амортизационных стоек по 65 долларов. Тулки переднего стабилизатора по оригиналу отдельно не продаются, поэтому владельцы этих автомобилей покупают неоригинальные втулки по 20 долларов и меняют их. Все остальное здесь выхаживает по 100 тысяч километров. Кстати, шаровую опору э, можно заменить. Цена за оригинал 80 долларов. Еще спереди стоит присматривать за сальниками в передней подушке двигателя. Дело в том, что из-за ее износа появляются Рывки и дергания при смене передач. Оригинальная такая опора стоит $100. долларов. Сзади на Шкода Octavia опять многорычажка. Полузависимой балки на этих автомобилях не было вообще. Все цилиндлоки, задней подвески продаются отдельно и перепрессовываются. Кстати, втулки заднего стабилизатора тоже продаются отдельно. Все очень недорого и удобно. А вообще еще для более удобного осмотра задних слинд-блоков можно опустить всю подвеску вместе с подрамником. Шкода Octavia опять встречается с полным приводом на основе муфты Халдекс четвертого поколения. Менять масло в этой трансмиссии надо каждые 40 тысяч километров. Уйдет на замену примерно 600 грамм. Через одну пробку сливаем, через вторую заливаем. Также над электромотором насоса есть фильтр, его тоже надо менять. А покупать его надо по каталожному номеру Volvo. Вот его номер. Так как ВАК по оригиналу не производит такой фильтр. А вот если электромотор насоса выйдет из строя, то возможен его ремонт. Как правило, понадобится замена щеток. Мода Octavia опять именно такая, какой вы ее считаете. Простая, надежная и неприхотливая в обслуживании. Кстати, с комфортом и вместительностью у нее тоже все в порядке. Многие владельцы выбирают мощные версии и коробки DSG и ничуть не жалеют об этом. При покупке данного автомобиля обязательно воспользуйтесь квалифицированной диагностикой. Она многое расскажет про моторы TSI и коробки DSG.